Друзья, всем привет! Сегодня у нас розыгрыш шуруповерта Макита. Недавно на канале выходил видеоролик совместно с Макитой. Я рассказывал там про демо-рум, и Макита решила разыграть шуруповерт 12-вольтовый. Значит, Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно было выполнить две вещи. Первое – это подписаться на канал, YouTube-канал Макита России. Второе – это написать комментарий «Хочу шуруповерт» этот видеоролик выходил на двух каналах "Стройдом" канал есть такой и мой канал в общей сложности написала написала более ста человек поэтому я решил разыграть еще один шуруповерт один будет для моего канала один будет для канала "Стройдом". для того чтобы разыграть у меня вот тут открыт компьютер записываю одним дублем чтобы никто ничего не подумал есть такая так так такой сайт называется «Генератор». Тут можно генерировать разную ерунду, в том числе и выбрать победителя по комментариям. Вот Победитель в конкурсе YouTube. Заходим сюда, вот YouTube – победитель по комментариям. Значит, это мой канал, заходим на этот ролик, копируем ссылку, вставляем ее в строчку. Нажимаем генери... Генерацию Так У нас первый победитель Это вот Шарк Заходим к нему на канал Смотрим Значит Подписан ли он Да, вот он подписан на Макиту И на меня тоже подписан, значит, значит будем дарить ему шуруповерт. Так, это у нас первый, так, заходим сюда, вот он канал Стройдом, вот он этот ролик с Макитой, нажимаем Мама. на него, и копируем ссылку, вставляем ее. Генератор, нажимаем кнопку и значит у нас ДЭН-медвед. Заходим сюда, смотрим каналы, проверяем. Так, так, так. А вот. В самом низу Макита Россия. Подписан. Так. Ну, в принципе, это не канал другой, На меня не обязательно здесь быть подписано. Короче, у нас здесь два победителя. Поэтому в ссылке к этому ролику будет мой тап-линг. Когда на него зайдете, там будет WhatsApp. Надо будет написать в WhatsApp. Е. Ватсапе Ваши Ваши там координаты Я не знаю, ваш адрес, куда мы могли бы Вам отправить два Два шуруповерта Также на канале Стройдом На канале Стройдом Так, где у нас канал Стройдом Значит, был вот такой вот товарищ но ну, есть святослав п который с которого мы вступили в переписку так где он есть вот он, вот и я ему написал что отдельно для него я сделаю тоже презент вот что-нибудь ему подарю поэтому святослав п тоже прошу Нет. Прошу вас э, э, зайти в топлинг, написать мне на WhatsApp. Вот, только напишите, что вы Святослав П., а я вам тоже пришлю какой-нибудь президент, какой-нибудь хороший. Вот. Поэтому вот такой вот сегодня розыгрыш. Э, не знаю, никогда не делал никаких розыгрышев в первый раз. Э, надеюсь, что э, каких-то сомнений по поводу того, что это честно-нечестно у вас не будет. Вот. Поздравляю победителей и хотел бы задать вам вопрос по поводу таких розыгрышей, конкурсов. Если в принципе, вам интересно, чтобы я что-то разыгрывал, может быть, на какой-то постоянной основе, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот. А так... Вот такой вот сегодня ролик получился. Друзья, вот такой вот ролик. Никогда не делал никаких розыгрышей, конкурсов у себя на канале. Если вам такая идея понравилась, чтобы я постоянно проводил какие-то конкурсы, розыгрыши, то напишите в комментариях. А так желаю всем не болеть. Поздравляю победителей. Все, всем пока, друзья.